Господа, всем привет, с вами Макс Трепьев. Сегодня мы с вами находимся в Дубае, наверное, в одном из самых туристических районов города. Это Дубай-Марина. И я предлагаю вам совершить такую пешую прогулку. Посмотрим, какие есть моменты, плюсы минусы. Вообще оценим вайп. И, наверное, сразу отсюда хочется сказать, что вот мы сейчас конкретно находимся на Дубай-Марине. Но есть еще GBR. И по сути это две разные вещи. GBR это вот эти вот э, желтые высотки. И по сути GBR переводится как Джумейра, Бич Residence. Именно там находится пляж. Мы сегодня тоже с вами сходим. Но просто если вы именно хотите приобретать недвижимость в Дубае и, например, общаетесь с нашими менеджерами, то, возможно, Дубай Марину и GBR они вам будут предлагать по-разному. Но знайте, что это как бы разные локации, но примерно одно и то же место. Вот, Я вам сейчас это все покажу, поэтому наливайте себе чаек, кофеек, возможно сходите за какими-нибудь кексами и давайте оценим вообще, что же такое Дубай Марина, что же такое GBR, пройдемся просто с вами посмотрим сколько людей, какая атмосфера и так далее. Вообще сама по себе Дубай Марина это район, где паркуют яхты, то есть это вот такой вот большой канал с вот такими вот высокими красивыми зданиями, с прогулочными зонами. И здесь действительно комфортно жить, и огромное количество русских просто оккупировало этот район. То есть, когда вы находитесь где-нибудь в Красноярске, то, конечно, при упоминании Дубая вы понимаете, что есть Дубай-Марина и есть Бурж-Халифа. То есть даунтаун и вот Дубай Марина. Очень крутой район, очень симпатичный. Здесь можно гулять, но опять же есть минусы. Об этом мы сейчас с вами тоже поговорим. Вообще наш весь обзор начинается с Дубай Марина Мол. Он вот такой вот, достаточно большой, хоть и кажется маленьким, но тем не менее все... Задачи он выполняет. Все магазины, которые там первой необходимости и второй необходимости и брендов тоже тут представлены. У него, по-моему, 8 или девятиэтажная парковка. То есть без всяких проблем вы можете заехать, запарковать тачку и пошопиться. Плюс отсюда есть выход и мы с вами идем на набережную. Набережная на Марине на самом деле двусторонняя. Есть с этой стороны и есть через канал с той стороны. Мы с вами поднимемся через мост, пойдем туда в сторону Джибиара. Естественно, весь район мы с вами не охватим, он просто очень большой. И начинается, раз уж мы с вами заговорили про то, что район большой, начинается он вот оттуда, от входа в бухту, возможно, мы дойдем с вами, где вот адрес я вам покажу. И заканчивается, ну даже отсюда не видно, где он заканчивается. В общем, за вот этими высотками там еще есть ряд зданий. Где-то там только заканчивается Дубай-Марина, то есть если говорить именно про время, если тут просто пешком гулять, то ну, часа за два, может быть, его можно обойти. Вот. А, значит, косяк. Дубай-Марина в чем? А в современном Дубае сейчас новые районы строятся так, что есть отдельно прогулочные зоны, беговые дорожки, и велосипедные дорожки. Так как Дубай-Марина сам по себе не новый район, то здесь эта проблема не решена. То есть здесь, например, очень много людей хотят побегать, но нет вот этого прорезиненного полотна, который сейчас активно внедряется, например, там в Дубай Хиллс, в Шобе, по-моему, есть. Ну вот, в общем, много, на самом деле, где есть вот эти вот прорезиненные уже поверхности для бега, здесь как бы нет. Здесь мешаются, значит, люди, которые ездят на велосипедах, на самокатах, пешеходы и так далее. То есть в этом как бы минус, хотя народ любит бегать, но коленки они конечно по вот такому вот составу гробят. Сам по себе вообще Дубай-Марина это такой район, его конечно можно использовать на постоянку, но здесь и очень хорошо сдается недвижимость в аренду. На самом деле если вы рассматриваете недвижку в Дубае, то Дубай-Марина это один из популярнейших районов, который даст вам действительно хороший доход. Пока мы с вами еще далеко не ушли, если вы интересуетесь и вообще смотрите этот канал исключительно за недвижку, хочу вам сказать, что минимальные цены вообще вот на Дубай Марине студии начинаются от 150 тысяч долларов, однокомнатные от 200, двушки от 300 тысяч долларов. Но эти объекты лучше не рассматривать покупку, потому что они безусловно будут приносить вам пассивный доход, это будет какой-то старый фонд, для Дубая старый фонд, это будет... Ну, когда люди, грубо говоря, будут приходить и снимать его жилье, они будут что-то кривить, им будет что-то не нравиться, поэтому эти объекты, скорее всего, останутся с вами навечно и потом, может быть, даже и перейдут вашим внукам. То, что реально стоит рассматривать студии, начинается примерно от 250 тысяч долларов. Это хорошие новые дома с хорошей инфраструктурой. Двушки начинаются в районе 400 тысяч долларов. А если мы говорим про двухкомнатные квартиры, то это в районе 600 тысяч долларов. Их можно рассмотреть. А у нашей команды на самом деле много здесь есть предложений, поэтому вы можете обратиться и рассмотреть это либо для себя, либо для пассива. Если мы с вами говорим про пассив, то сама по себе сдача в аренду в Дубае, в нормальном районе, если вы выбрали хороший качественный объект, то принесет вам в районе 10% чистый миг. Это с учетом вычета всех расходов на доверительное управление, на коммунальные услуги, на сервис-чарджи, на все-все-все остальное. То есть вы получите 10%. Это на самом деле один из высочайших, наверное, процентов которые можно получить от сдачи недвижимости вообще в мире Дубай на сегодняшний день это дает но Дубай это опять же дает не везде Марина тоже самое дает это не везде но тем не менее как бы большая часть комплекса здесь большая часть предложений при грамотном управлении даст вам хороший пассивный доход перепродажи на Марине интересны отчасти если вы выкупаете какую-то уникальную недвижимость которая штучная по сути, инвестиции Дубая, например, очень сильно отличаются от инвестиций в Москву, потому что все здания плюс-минус одинаковые, они отличаются незначительно друг от друга, и, грубо говоря, из-за этого цена не растет. Но вот на штучную и на эксклюзивную недвижимость цены здесь, конечно, подрастают. Какие-то виллы, пентхаусы, уникальные квартиры, видовые, ну и так далее. То есть то, что действительно штучно, то растет в цене. То, что, грубо говоря, обычно, то в цене как бы чуть-чуть отрастает, но на этом много не заработаешь. Поэтому э, такие варианты интересно именно рассматривать с точки зрения пассивного дохода. В общем, Дубай-Марина. Сам по себе район, как я сказал. Это район вдоль канала. Есть, конечно, еще и второстепенные улицы. Мы тоже с вами ну, немножко по ним пройдемся, покажу. И везде припаркованы яхты. То есть где-то собственные яхты, но в основном, конечно, это все сдается в аренду. То есть вы можете подойти здесь есть такие павильончики сейчас я вам покажу, не буду вот ребятам мешать покажу павильончики, где можно арендовать яхту на большую компанию на 5 человек, на 50, на 100 и вот здесь вот уплыть туда, в открытое море там есть выход из гавани в той стороне, ну и в другой стороне тоже вот, Дубай, Марина Мол Марин Транспорт Стейшн то есть можно вот посмотреть салюты золотой билет стоит вот у нас 75 дирхам Сильвер стоит 50 Ну как бы вот такая тема Не знаю, я честно никогда не катался Еще здесь есть вот такой прикольный аттракцион Видите? А, забыл, к сожалению, как называется Ну короче, ребят запускают вон с того здания На вот эту вот трассу, И они куда-то вот туда уходят вот, абсолютно любую, значит, яхту можно арендовать, если вы хотите спраздновать здесь какой-то корпоратив компании вашей или еще что-нибудь, то все это здесь делается. Мы с вами не пойдем сейчас именно смотреть Дубай Марину, вот ее всю, она на самом деле особо не отличается, там просто дома будут чуть-чуть другие и так далее, все равно они будут высотные, но там чуть-чуть будут отличаться именно по фасаду. Мы сейчас с вами поднимемся вот на этот мост, я вам покажу Дубай Марину, именно сверху ее панораму и мы с вами пойдем в сторону JBR -а туда. Но, тем не менее, у вас сложится впечатление, что такое и Марина с количеством людей. Если так вот присмотреться, то здесь, конечно, огромное количество русских, ну и вообще, в принципе, туристов со всего мира. Есть также, есть русские рестораны, то есть это все, пожалуйста, здесь представлено. Вот про что я говорил. То есть много любителей бега, но, конечно, по такой плитке бегать такое себе удовольствие. Это, наверное, единственная площадка на Марине, которую я видел, именно детская, она под мостом. Сделано это не потому, что места не было потому что от солнца спрятано И это, наверное, большая проблема Марины В том, что детских площадок здесь прям немного Если вы хотите поиграть там со своим ребенком Или его куда-то отдать То с этим будет как бы проблематично То есть вот площадка И вот через дорогу, точнее через пролив Еще одна такая же площадка есть Вот Поднимаемся с вами на мост И сейчас пойдем в сторону GBA. Огромное количество, как я уже говорил, кафешек. То есть в любом из зданий есть какой-то ресторанчик, бар, закусочное, кафе и так далее. Все здесь представлено. Но у Дубай-Марины, естественно, есть и минусы. Минусы вы сейчас увидите. Нам стоит только добраться до какой-нибудь дороги, и вы все поймете сейчас. Но опять же, огромный плюс в том, что Здесь комфортно передвигаться и вот с коляской, как это ребята делают, и пешком, то есть большое количество тротуаров, удобная инфраструктура подъемов на мосты, подъемов куда-то просто на какие-то возвышенности, то есть есть лифты там для инвалидов, все что угодно. На самокатах вот тоже без проблем можно кататься, но сейчас основная проблема Марины окажется на ваших глазах нам до нее нужно чуть-чуть добраться я расскажу вам в чем она также вот без проблем вы можете пользоваться велосипедами самокатами это все арендуется все это есть в общем большая проблема марины это ее пробки а пробки здесь большие потому что очень длинные светофоры и сейчас нам, конечно, везет, но я думаю, что мы все равно с вами найдем, где эту пробку взять. Короче, если вы вечером заезжаете на Марину, то постоять в пробке 20-30 минут, чтобы проехать, ну вот условно, от того светофора до GBR, это милое дело. Вообще. Сам район просто как-то проектировался ну давненько. И поэтому э, со светофорами вот проблема такая встречается. Также она встречается в праздники, в выходные дни, поэтому если вы, например, рассматриваете GBR для себя, вот прям для жизни, и вы собираетесь пользоваться автомобилем, то я бы крайне не рекомендовал вам это делать. Если вы, например, хотите пользоваться инфраструктурой, марины и ходить на пляж, то лучше рассмотреть вот эту часть, то есть по эту сторону от канала, чтобы не стоять в этих пробках. Как бы сейчас, может быть, показаться, что пробки небольшие, но тот, кто в Дубае давно, я думаю, сейчас напишет в комментах про пробки на Марине. Многие про них знают. А еще в Дубае, знаете, создается такой оптический обман. Вот, например, у нас есть апартаменты Nuran Service Residence. Это десятиэтажное здание, но при этом на основном фоне оно выглядит таким, типа, небольшим клубничком. И вообще вот... В принципе, в среднем здесь строится по 40-50 этажей. И кажется, что идти недалеко. Но ну, вот ты, например, можешь стоять в тени здания, но идти будешь до него минут 20. Как бы вот такая проблема. Вот, каждый светофор это примерно 20, фу, 20, 2 минуты, 2, 3, 4 минуты ожидания. Они сначала, значит, разгружают трафик оттуда. Но мы сейчас поднимемся, я вам, в общем, это более подробно расскажу. И вот это вот все накапливается, накапливается, накапливается, а светофоров здесь прям много. Так, Хорошая точка у нас с вами образовалась для обзора самой Дубай-Марины. Напишите вообще в комментах, как вам внешне она выглядит. Вообще жить у воды, конечно, это действительно круто, это, это эстетично, всегда можно где прогуляться. Ну и как вы видите, прогулочные зоны здесь действительно есть. Мы сейчас с вами находимся над каналом. И вот отсюда видно не всю Марину, но ее большую часть. Заканчивается она примерно за вот этими зданиями по центру. А начинается она, начинается она напротив. Вот где-то вот в этой части, но там чуть привее, у нас находится сам вход в залив. Но еще раз повторю, что это все-таки райончик, где в основном паркуются яхты. Любую из них вы можете арендовать. И, Кстати, многие из зданий имеют собственные причалы. То есть, если вы, например, владелец какой-то собственной яхтой, то вы можете ее парковать, ее где вы желаете в целом. Идем с вами сейчас в сторону Джибиара. Джибиар у нас находится там. С той стороны у нас находится, кстати, станция метро. Если вот присмотреться, вот эта вот часть, вот этот вот подъемчик. Это и есть метростейшн, ну там чуть она чуть правее находится, называется DMCC и здесь же у нас расположилась Шейкзайд Роуд. Это та самая дорога, которая пронизывает весь Дубай от начала до конца и она еще и в идет, и вообще на самом деле длинная дорога. И значит какой момент, что если вы живете на Марине, то в принципе можно добираться куда угодно, но с Марины нужно выбраться. А через дорогу от Марины есть еще один райончик, называется GLT. И он чуть подальше, можно пользоваться той же самой всей инфраструктурой Марины, не стоять в пробках и пешком до сюда добираться. Там чуть дешевле недвижимость стоит, чем здесь, процентов может быть на 15. Но при этом она как бы, такая же качественная, такая же хорошая и много проблем решена. Мы будем э, снимать тоже про это обзор, сниму что такое GLT, прокатимся на тачке, расскажу, но на Марину я специально не поехал на машине, потому что... А мы бы с вами просто стояли во многом на месте и просто о чем-то разговаривали. Вот. Вообще, напишите, как вам картинка в целом. Как вам такой формат. И мы просто с вами гуляем, смотрим, что как устроено. Значит, смотрите. Вот видели, да, чувак только что коляску поднял. То есть без всяких проблем это все можно реализовать. Но есть еще и подъемы. И вы, наверное, сейчас скажете, типа, блин, а как же он вот на эту лестницу-то заберется? Потому что здесь нет такого прямого перехода, но есть что? Все правильно, есть лифт. И вот ребята сейчас идут туда. Мы с вами не будем туда заходить, ребята с коляской туда зайдут, а мы с вами пойдем наверх пешком по лестнице. Это такой верхний переход через дорогу, чтобы не создавать транспортного коллапса. Здесь можно велосипед или самокат завести, если сильно хочется. И я думаю, что мы сейчас с вами увидим много Ferrari, потому что на GBR на самом деле их много встречается. И все это видно. Но на GBR, кстати, если вы вдруг как турист решите поехать, встречается большая проблема с парковкой. Парковки в Дубае бесплатные нет практически нигде. И на GBR она будет стоить... 100 дирхам за сколько-то там часов это примерно 2000 рублей что-то в этом духе 1800 мы с вами оказались на верхнем переходе и сейчас я вам расскажу в чем же здесь особенность движения нужно только точку выбрать какую-нибудь чтобы было все видно ну, мне кажется, вот здесь будет сейчас хорошо. Значит, смотрите, как здесь реализовано движение. У нас есть несколько направлений. Направление туда, направление оттуда, направление, грубо говоря, от Шейхзайд, и сзади меня направление Джибиар. Так вот, они пропускают каждое направление по очереди. То есть все стоят, едут эти. Все стоят, едут с GBR, все стоят, едут от Шейхзайда, и все стоят, едут ребята оттуда. И отсюда как раз таки собираются вот эти вот большие длинные пробки, потому что ну, каждый светофор, он очень долго набивается, и потом очень долго еще и проезжает. Так, идем дальше. И не хочется на самом деле ехать на лифте. Спустимся вниз, но здесь мы точно так же есть. Можете без проблем выйти, спуститься и пойти. Вообще в Дубае, конечно, инфраструктура создана для передвижения вся. То есть здесь еще и трамвайчик ходит, вот посредине у нас рельсы идут, машины ездят, парковки ездят. И в каждом абсолютно здании, вот которое вы сейчас видите, есть подземный паркинг. Именно поэтому вот улицы Дубая, они разгружены с точки зрения тачек, потому что 2, 3, 4, 5 этажей парковки есть у каждого здания. И то есть если ты имеешь резиденцию, если ты имеешь свою квартиру, то у тебя парковка автоматом идет в придачу к тебе, к самой квартире. То есть на однушке это одно место, на двушке тоже одно, а вот на трешке уже выдают два места. Причем за них не нужно доплачивать, все как бы пользуется. Так, как вы хотите. То есть покупаете квартиру. Вообще все комплексы в Дубае на сегодняшний день сдаются в эксплуатацию с парковкой, с бассейном, с фитнесом. И еще и везде есть консьерж, который за всем этим наблюдает. Но, честно говоря, вот если бы я, например, покупал недвижимость на Марине, покупал бы ее для отдыха, то я бы рассмотрел бы вот такие вот транспортные средства, Потому что без всяких проблем можно добираться туда, куда ты хочешь. А если нужно там куда-то в даунтаун или еще что-нибудь, то, во-первых, есть метро, которое никак не стоит в пробках. Либо ну, на такси. Такси, кстати, лучше всего пользоваться именно вот такими вот желтыми ребятами. Когда вы приезжаете в аэропорт, вам могут еще и предложить вот такой вот Lexus. Они есть черные и белые. Это, короче, VIP такси. Это обычное такси. И лучше всего его вызывать именно с руки потому что так оно как будто бы быстрее приезжает. Есть еще такое приложение, называется Карим. Во сколько раз я его не пользовал, ни разу у меня не получалось вызвать такси оттуда. Не знаю, с чем связано, но я, значит, вызывал, но ни разу не приезжало ко мне. Я выходил на улицу, ловил струки и, значит, как-то там добирался. В аэропортах оно стоит сразу при входе, то есть вы садитесь, едете. Главное, вот именно помните. Желтые ребята, они ездят по счетчику, потому что черные вот эти вот лакшери такси, они ездят именно по, ну, грубо говоря, по счетчику, но по какому-то своему, который у них в голове. Вот. А еще мы на компанию хотим приобрести что-то подобное. А это кстати, парковка под зданием. Она многоэтажная, она большая, очень большая, но вы на нее не заедете, потому что нет у вас резиденции. Вот это тоже таксист. Как бы их тут много. И мы с вами потихоньку выходим сейчас на GBR, Выйдем, наверное, на пляж, потому что, ну, как бы сам район особо, знаете, так рассматривать, наверное, не стоит. Потому что здесь просто улица. Вот, а пляж здесь действительно хороший. Я думаю, что мы увидим много людей, кто сейчас загорает. Хотя на улице 24 градуса. Сейчас вода где-то в районе 21. Купаться достаточно прохладно. А вот, кстати, пробка, по которой я вам говорил. То есть она вроде бы небольшая, но она не двигается. И то есть вот только сейчас нам что-то заморгало, никто не поехал. И так вот здесь всегда. Короче, стоит пару раз сунуться на GBR вживую. Вы больше сюда не поедете. Проще его пройти пешком. И зачастую, даже навигатором вам покажут, если вы там гуглом или еще чем-нибудь пользуетесь, что проще дойти пешком, нежели доехать на машине. И даже если ты доедешь на машине, вопрос возникает, куда я поставить. Но если что, то парковка на JBR выглядит вот так. Вот он въезд. Но она стоит, что-то я как-то раз заезжал в районе Стадерхам. Ну, это 2000. Как бы если вам ненадолго, подумайте об этом. Очень, кстати, хорошие бургеры на iFi Guys. Вот. Мы с вами потихоньку продвигаемся сейчас на пляж. Оцениваем атмосферу. Здесь представлено огромное количество баров. Там справа пивас хороший делает еще. Ну, наливает. Много на самом деле, что есть. И, кстати, тут Дубай недавно отменил, по-моему, 30% налог на алкоголь. Просто взяли отменили для того, чтобы туристы к ним ехали в большом количестве. Где такое видно, да, что налоги отменяли? Здесь, кстати, бенз подешевел недавно. Процентов на 20, наверное. 25. То есть как бы они реально отталкиваются от рыночной стоимости, двигаются вперед, двигают направление, и поэтому имеют огромное количество туристов здесь со всего мира. Здесь, как вы понимаете, представлено огромное количество и уличных торговцев, и павильонных торговцев, и кафе, и барчиков, и ресторанов, то есть все что угодно здесь есть. Также здесь есть переодевалочки, здесь есть бесплатные туалеты. То есть вы спокойно с пляжа можете зайти и там переодеться, какие-то свои дела сделать. То есть никто на вас здесь не посмотрит кос. Ну и перекусить, соответственно, тоже. Это колесо обозрения, оно, кстати, сейчас не работает. И больше работать не будет, потому что там выявилась какая-то неточность в конструкции. Оно как бы безопасно стоит. Но больше не будет возить туристов. Так и не получилось на нем прокатиться, к сожалению. И мы вот с вами выходим на пляж. Пляж, чуть дальше? А это набережная вдоль пляжа на GBR. То есть это по сути другой район. То есть мы с вами начали на Марине, сейчас идем с вами на GBR. Так, я думаю, что мы сейчас с вами пройдемся по вот этой набережной, вообще посмотрим, повглядываемся в лица людей. да? Мы увидим наших с вами сограждан, мне кажется, через каждого третьего. Ну, то есть здесь спокойно. Как в Адлере, короче, можно на русском разговаривать. Все у тебя тут, ну, практически поймут. Торговцы точно так же и на русском разговаривают, да. Пожалуйста, вот вам экскурсии написано. Много-много что, где еще есть. Пляж здесь песчаный, мы это с вами тоже выйдем сейчас посмотрим. Ну, и здесь, как вы видите, большое количество различного рода террас, ресторанов, уличной торговли и так далее. Вам там, кстати, если обзорчик нравится, именно формат, что мы с вами просто пешком гуляем и говорим о том, что видим, то вы там лайк поставьте, потому что это очень важно для развития канала и самое главное, что это будет полезно для вас. А если вы поставите лайки, напишите комменты, ну хотя бы там пару-тройку слов о том, как обзор, то в дальнейшем этот обзор увидят другие люди и возможно им при переезде или при выборе недвижки это будет тоже полезно они своими глазами увидят что такое GBR что такое Дубай-Марина Потому что в Дубае как оказалось не было много кто Вот Но они как, как минимум увидят это все воочию своими глазами Вот значит GBR да как я и же говорил Желтые вот эти вот здания Это самые старые здания здесь И вот их если, конечно, хочется рассмотреть, то можно, но стоит еще раз подумать. Здесь большие площади, но они старые. И как бы в Дубае старые здания как бы не особо ценятся на аренду. Они, конечно, есть спрос на это все, но контингент будет соответствующий. А еще, короче, вот именно в этих старых зданиях был такой серьезный, на мой взгляд, просчет в планировках. Здесь очень много трехкомнатных квартир. И вот в этих трехкомнатных квартирах живет много ребят из Индии, из Пакистана. Они селятся в этой квартире там, по 10 человек, потому что они большие, там по 200 квадратных метров эта квартира может быть. Они в нее, значит, селятся и живут там. А еще такие квартиры очень любят проститутки. И вообще на GBR и на Марине очень много проституток гуляет. Они вот, если вы гуляли, видели... Очень много разбросанных визиток. Это вот как раз таки они оставляют. Сколько стоит, не знаю, потому что не ходил. Но если кто-то там желает написать, по чем услуги, то можете в комментах это все осветить. Поэтому вот эти здания, на мой взгляд, нет особого смысла рассматривать. Но опять же, они приносят доход. Они приносят хороший доход. Вопрос именно вашего вот душевного равновесия. Равновес, равновесия. Мы, короче, с вами под эту под эту ноту вышли на пляж, и на пляже-то оказывается много людей. Честно говоря, я тут недавно заходил, просто трогал воду, и она была прохладная, а здесь вот ребята, пожалуйста, купаются. Загорать-то еще ладно, но вода ну, так-то прохладная здесь. Ну и как вы видите, пляж большой, пляж песчаный, места хватает всем. Можно там лежак, можно вот такую штуку принести, все это, пожалуйста, эксплуатировать. Заход в море здесь плавный, поэтому много ребят с детьми сюда приезжает и активно использует вот этот пляж GBR. Он, смотрите, чувак даже с ластами гребет. Еще и в очках, чисто по спортивному. Вот. Ну и как бы здесь много-много-много кто есть. Какие-то вот детские еще штуковины тут. Представьте, я так понимаю, что это не бесплатно. А, я понял, что это. это. Грубо говоря, ты здесь покупаешь билет, потом плывешь туда, и там у тебя целый Форт Боярд. С вот такой вот штуковиной, с которой можно прыгать. Ну, такой как бы аквапарк. Очень длинный. А вообще вот это вот у нас Blue Waters, мне кажется, про него тоже стоит снять подобного формата видео, напишите, пожалуйста, в комментах, как вам интересен ли такой формат, было бы полезно, например, будет скоро такой же про GLT, будет скоро такой же формат про Downtown Дубая, расскажем там еще в перемешку вместе с ним, что такое бизнес Bay, потому что некоторые не знают, где это и думают, что это какой-то отдельный район, хотя он там рядом находится, но это все тоже будет... А вы пока оцените, вот вам Морюшка тут привет придает всем. Говорит, приезжайте в Дубай, покупайте квартиру, без разницы, даже если жить не будете сами, то как минимум будете сдавать ее хорошо. Потому что 10% как бы мало где дается с арендой. И это, кстати, 10% в валюте. Я тут просто вчера разговаривал с человеком, и мне говорили, что можно под 9% положить в банк. Я говорю, в рублях в банк. Я говорю, их же инфляция сожрет. А здесь, как бы, курс дирхама к доллару 3.67 с 96 -го, по-моему, года и он вообще никак не колебается. То есть, вы здесь не подвержены инфляции от слова совсем. И Вообще, на самом деле, в России недвижку нужно сейчас мерить в количестве крузаков, которые вы можете купить. Вот сколько крузаков вы могли купить два года назад и сколько крузаков вы можете купить сейчас. Здесь, как бы, это такое же количество, но только даже еще и больше. То есть сначала в один крузак, нам условно, ну вот 10 у на 20 миллионов. Можете купить нам 5 крузаков или 4 сколько-то, потом чуть-чуть их побольше. Побольше становится. В России немножко другая тема на сегодняшний день. Но Россия прекрасна по-своему. А это Дубай. Дубай вообще кайфов тем, что сюда едет контингент людей с деньгами со всего мира. И это как бы создает такую, знаете, подушку безопасности, что мир он большой. И вы, например, можете сдавать квартиру американцам, англичанам, индусам, пакистанцам, японцам, китайцам, русским, украинцам и так далее. Все это, пожалуйста, можете делать. А если мы с вами рассматриваем какие-то локальные рынки, то там, увы, только на один контингент людей мы работаем. Но в любом случае я сейчас не говорю про какие-то рынки хорошо или плохо. Я просто говорю какие плюсы есть здесь и в чем это хорошо. Пойдемте еще, наверное, вот туда вот сходим, на вторую такую улочку. Посмотрим, как это все выглядит. И уже где-то там будем с вами заканчивать обзор. Надеюсь, вам он нравится. И вы поддержите меня в моем начинании, где мы пешочком гуляем с вами и все это рассматриваем. И вы это все видите своими глазами. Хочу вам показать какие-нибудь спорткары, но что-то они не попадаются. И на самом деле на спорткарах, Феррари, там эти Ламбы, в Дубае особо как бы и не поездишь. Потому что везде ограничения, большие штрафы, и еще огромные лежащие полицейские. И на низкой тачке, то есть я иногда на кроссовере шоркаю, а на ламбе как проехать, я там вообще не представляю. Но тем не менее, как бы народ ездит. Да, они красивые, с ними можно сфоткаться. Но как-то не для Дубая. Это чисто мое мнение. Вот мне кажется, для Дубая хорошая тачка. Вон там вот притаилась. Вот она. Блин, не видно. Короче, это Rolls-Royce. Или вот это тоже ничего хорошо подойдет. Вот, комфортная машина, обращает внимание если хочется, но при этом ты на ней с комфортом передвигаешься и чувствуешь себя уверенно. Любой лежачий проедет, а вот в Ferrari например, сейчас мы до них дойдем, здесь просто реально есть огромные лежачие полицейские и если ты перед ним не затормозишь, то как бы вуаля минус бампер будет. А может быть и того хуже. Но в Дубае, конечно, тачками никого уже не удивишь. И сложно здесь как-то выделиться, обладая какой-то ламбой, ферой или еще чем-нибудь. Вот это в основном прокатные машины стоят перед отелем. Пожалуйста, ты можешь ее взять. Сколько-то денег она там будет у тебя стоить. Поездишь на ней, покайфуешь. Поразгоняешься там до 120 километров, потому что дальше уже штрафы. Но зато народ пофоткается. Вот еще есть кабриолет. Я так понимаю, это s -купе. Скорее всего, s -купе. И еще одна Ламба. Это не владелец стоит. Да, это S-63. Как бы красивая, но крайне непрактичная. В Дубае, на самом деле, комфортные тачки. Тут Крузак. Это Range Rover. Это вот такой вот Lexus. То есть там, где ты можешь комфортно стоять в пробке, у тебя не будет там шуметь в ухо, какой-то выхлоп. И ты будешь плавно вот по такой вот брусчаточке, если надо передвигаться, не будешь трястись с ней, как колбаска. Вот как бы такая тема. В принципе, господа, мы с вами прошли действительно большую часть, начали от Марины, захватили ее. Конечно, весь район невозможно показать, он очень большой. И реально, если вы будете здесь гулять, то Марину вместе с JBR... Если пройти, но ну, часа четыре, наверное, потребуется, чтобы просто вот изучить там улочки, пойти по второстепенным улочкам, посмотреть вообще там какие-то магазинчики представлены, То есть потратить примерно столько. Эту участь я оставлю вам, потому что здесь реально есть что посмотреть, ездить прогуляться. Или, например, если вы интересуетесь недвижкой, общаетесь с нашими менеджерами, то, пожалуйста, вы можете позвонить им, вместе с ними прогуляться. Они, короче, вам покажут здесь и бары, и рестораны, и все, что угодно вам сделают. Вот, я надеюсь, что вам обзор понравился, что он был полезен для вас, вместе с вами прошлись, посмотрели какие-то моменты. Еще раз попрошу вас поставить лайк этому видео, написать пару комментариев для того, чтобы оно хорошо ранжировалось, подписаться на этот канал, рассказать об этом канале своим друзьям, потому что здесь говорят интересные вещи не только про районы Дубая, но и что здесь можно купить, что можно купить в Сочи, что можно купить на Кипре, в Турции, то есть мы много чем занимаемся, вы это знаете. Ну и как бы, наверное, на этом все. Да. С вами был я, Макс Репьев. Ссылки, если вы вдруг хотите что-то приобрести, указаны внизу в описании к этому видео. А я вам желаю всех благ, хорошего настроения. И пока приезжайте в Дубай или рассматривайте другую курортную недвижимость вместе с нами. Мы всегда готовы вам в этом помочь. Пока.